Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша, я художник-пастелист. И не только. На моем канале вы найдете онлайн-уроки по понедельникам, где мы в режиме реального времени рисуем с вами пастелью каждый раз новый сюжет. По средам я показываю вам кусочек моей работы над заказами, где рисую не только пастелью, но и акрилом и цветными карандашами. А по пятницам... Мы разбираем с вами материалы, делаем распаковки, я отвечаю на ваши вопросы и говорим обо всем, что связано с пастелью и творчеством. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить самое интересное.